друзья всем привет как вы уже знаете у нас недавно проходил демонтаж и переоборудование мойки самообслуживания в городе одинцово там клиент захотел поставить новые пульты управления уже с большими экранами с новыми платежными системами со столами с новыми ставили частотные преобразователи и так далее в принципе можете посмотреть в предыдущих публикациях мы это все публиковали в instagram так вот к нам начало поступать очень много звонков Спрашивают, ребят, а куда вы деваете э, оборудование, которое сняли с этой мойки? Оно же еще хорошее После чего еще позвонил один клиент, который находится рядом с городом Одинцово Попросил приехать посмотреть его мойку И по возможности поменять его, его старое оборудование на оборудование БУ, которое было в городе Одинцово у клиента очень проблемная мойка как он говорит не принимают купюры купюры выстреливают назад деньги зачисляются клиенты то есть моют бесплатно прибыли никакой вообще нету соответственно пена не ложится шапкой ну в общем ряд проблем которые мы постараемся устранить то есть сейчас я поеду на осмотр этой мойки проведу некую диагностику выявлю причины в чем там проблемы и возможно поставим ему оборудование которое сняли с мойки в Одинцово. В общем, вот она мойка, два поста. Вот клиент сказал, у него не принимают купюры, не работают терминалы. Как видите, терминалы очень старые. Вот, купюры принимают, выдают цену и выплевывают назад купюру. То есть, как бы не очень выгодно, заработать не получается. Со старыми кнопками, не предназначенными для мокрых помещений. Вот так это у нас внутри не в очень хорошем состоянии. Сейчас будем клиенту менять. Далее мы видим пистолеты. Клиент жалуется, говорит, пена плохо, шапкой ложится. Но тут явно проблема не в пеннике, в принципе, сразу видно, что пенник хороший, пистолет тоже не ржавый. Так, далее мы видим колчаны, да? вот. Пистолет с водой Плохо, говорит, распыляет но тоже Явно это не в пистолете Дело видно сразу Он практически новый вот. Ну, в общем, начинаем Вот ребята уже подъехали Электрик наш Максим Далее, здесь мы видим техническую комнату Да, как видите Здесь все сделано не очень качественно и хорошо сейчас это будем все менять как видите процесс идет сняли старые пульты управления сейчас будем вешать другие наш специалист Максим уже вешает другие силовые щиты так что скоро будем подключаться новый, завершающий этап поставили терминалы с функционалом вода пеновоз космос теплая вода активная пена пауза уже намного симпатичнее так, поменяли пистолеты будем менять все колчаны пистолеты новые st2 300 очень надежный кстати пистолет ну и пенный тоже поменяли Сейчас как запустимся, обязательно сниму видео для вас. Вот и завершился этап переоборудования, да? ремонта мойки. Как видите, все работает. Сейчас покажем вам. Пульты управления работают. Нажимаем воду. Смотрим давление. Новые пистолеты у клиента установлены. функция пены посмотрим какая теперь будет поставка в общем все работает идеально будет приносить большую прибыль всем удачи всем пока Звоните.